Всем привет, дорогие друзья! С вами вновь, как всегда, Дэн Хай. Сегодня мы будем играть в My Fishing World. Сегодня мы с вами отправились на локацию Долина Камней. Для того, чтобы половить такую рыбу под названием муску. На эхолоте показана рыба от 1 килограмма 300 грамм до 8 килограммов 300 грамм. 4-6 метров расстояния заброза. Ближе к берегу уже не кинуть, потому что рыбы нету. Давайте вам немножко расскажу о снастях. Так, удочка у нас XS1000, 11 килограмм, 350 грамм. Катушечка у нас Zedon, 11 килограмм ровно. Лесочка у нас Extra Life L на 11 килограммов, 700 граммов. Поповочек, естественно, фаворита, очень легкий. И крючок лучше всего выбирать... 5.1 или 5.2, ну, 8 килограммов, видите? Но выше этих крючков уже не стоит выбирать. Мы выбрали с вами крючок под названием 5.1. От 8 килограммов до 69 килограммов. Наживка у нас это мотыль обыкновенный. Закидываем на наше местечко. Поездка на локацию стоит 700 рублей, довольно-таки много, но если мукскун есть в каком-то задании, то можно, в принципе, потратиться. Есть первая поклечка. Так как с Настя мы выбрали с вами не очень прямо мощная, а рыба у нас будет попадаться от 8 килограммов. То, скажешь, рыбкой нужно немножко будет попотеть. Устает она очень-очень быстро, но все же. С Настя можно выбрать побольше, но ремонт за них будет как бы больше. Сразу же первым ходом трофей, потому что они у нас, в принципе, и будут все. Трофейные. Потому что 8 килограммов 300 грамм, а минимально мы можем поймать на 8 килограммов. Будут все время трофейчики, ребятки. Второй заброс поехал. Сразу же утопил полностью и опять-таки тащим. Рыба очень-очень быстро устает. Прошли какие-то секунды, она уже на 25% процентов устала. Уже на 50% процентов устала. Очень быстро она устает, потому что расстояние маленькое. Рыба тоже не крупная, она очень быстро устает. И опять-таки трофей. 8 килограммов, 68 граммов. И у нас каждый заброс будет так трофей на 5 звезд ловится. То есть, ребятки, рассказал вам, как поймать мускуна. Еще рассказал, как поймать трофейного мускуна при каждом забросе и зарабатывать на этом немножко серебра. Немного, но все же, в принципе, нормально. Всем удачи, ребятки. Всем пока. С вами был Дэн Хай. Не забывайте подписываться на мои ссылочки. Всем пока-пока.